Замечательно, вроде, вроде как бы чат работает, я его вижу. Итак, здравствуйте еще раз. беленицкий институт карма йоги, курс второй. Мы продолжаем с вами лекцию о трех невидимых механизмах пути. Карма, сансара и путь. Все начиналось на лекции 241. Поэтому, если кто-то попал только что и не знает, о чем речь, выходите. Бесполезно это все, нужно начинать. Этот именно курс смотреть с 241 лекции <свят> У нас занятие. Роман, добрый вечер. Вы такие успели. Супер. Виталий, спасибо, замечательно. Итак, 259 лекция. Дред-дред, здравствуйте. Кто еще хочет поздороваться? Алексей, добрый вечер. Спасибо, что написали. <свят> Разбираем ситку получения ответов души и родовой линии как результат вашей медитативной практики было задание на неделю ситха как получение ответов лана здравствуйте как получение ответов души и родовой линии как результат вашей медитативной практики в шавасане вам нужно было попробовать обдать себя солнечным светом или лунным в зависимости от и вопрос душе «Какая малая ситха мне нужна в этом году?» И вопрос в астральном пространстве родовой капсулы с их позиции, «Какая малая ситха вам нужна в этом году?» Читать нужно было иллюзии Ричарда Баха, и должна была быть медитация, вы встретили своего Дональда Шимоду, «Как могла бы измениться ваша судьба?» И короткометражный фильм «Кастинг», но, судя по плану, на сегодня до кастинга мы вряд ли с вами дойдем. Итак, я буду читать то, что вы мне написали, отличников, выполняющих домашние задания, нужно поощрять. Итак, написала Вера. По ситхе на этот год род – бескорыстия, душа – благодарность, благодарно принимать судьбу, и на улицах активно просят денег под разными легендами. Ну, слушайте, ответы вы все получаете четкий вопрос только в вашем восприятии есть такой фильм о чем говорят мужчины вот такой фильм замечательно снят замечательно сделал там один из героев говорит ну вот она мне кричит из другой комнаты а я нахожусь далеко ничего не слышу и говорю и слышу только последние зеленые тапочки и я говорю повтори пожалуйста а она повторяет как раз то что я услышал зеленые тапочки но ну, вот почему так происходит <как> поэтому это очень здорово, что хоть какие-то ответы пришли. Потому как я 9 месяцев долбался, когда пытался выйти на своего духовного родителя. И тогда еще до меня не дошло, что вопрос в количестве энергии и чакральной загрузки, которая у меня на данный момент есть вот сейчас. Поэтому... То, что вы получили, это замечательно, то, что вы написали, это вдвойне замечательно, продолжайте работать в этом направлении. Я думаю, что то, что вы получили, это стержень, так как вы восприняли ваши зеленые тапочки. Но по мере продолжения вашей работы и с душой, и с родовой капсулой, у вас будут более четкие, развернутые ответы. Что интересно, что некоторые из вас написали свои как бы вопросы, но я в этом увидел, что человек где-то, видно, работал и с родовой капсулой, и с душой, и получилось, что то, что вы мне написали, как бы вы это написали не как ответы на мои вопросы, но я в этом увидел ответы. Джулия пишет, у меня по ходу о родовой капсуле вопрос вопрос маргарита добрый день то есть это вроде как вопрос но я вижу в этом ответ сейчас я вам его и вы увидите про вопрос если у человека детей нет и уже быть не может может ли он все равно представлять какой-то интерес для своей родовой капсулы или родовой капсуле без возможности передачи генома с ним общаться уже нет никакого смысла и не стоит даже тратить энергию и пытаться во первых по каким-то своим причинам бывают у людей есть дети бывают нету детей но это еще совсем не все бывает что у людей есть дети но это совершенно не их дети то есть они как бы по фенотипу это их дети, но то, что ребенок ни в отца, ни в мать, и это видно, когда по Америке полно случаев, когда мама профессор, папа доктор наук, а ребенок не пришейка были хвост, ни в папу, и ни в маму, ни усидчивости нет, ни концентрации внимания перебивается какими-то левыми заработками без безуплаты налогов и так далее. И поэтому говорить о таком ребенке, как о продолжателе родовой линии, ну достаточно проблематично. Это я вам даю сравнительное позиционирование, Джулия, чтобы вы оценили. Как бы. Если у человека детей нет и быть не может, это совсем не значит, что вы не передаете свою мудрость кому-то и для кого-то не являетесь духовным родителем. Потому как родовая капсула, она передает как бы генофонд, но не всегда. В моем случае у меня есть родные бабушки и дедушки, и они мне любили каждый по-своему. Но духовным моим родителям был второй муж моей бабушки, который в меня всю душу вложил, хотя у него свои есть внуки. Но, тем не менее, в них он по каким-то причинам не вкладывал, а вкладывал всю свою душу в меня, и он является моим духовным родителем. При этом дальше э, силы рода были как бы не через него, но духовным родителем был именно он. К чему я веду Джулия? Я веду к тому, что, тем более, если вы пишете «Джулия Мьюзик», э, для меня это означает, что вы или преподаете, или, или вы просто музыкант в оркестре где-то, но есть люди, которые вкладывают свою душу, своих учеников, вот как я делаю в данном случае, и это как раз оно. Поэтому для родовой капсулы еще совсем не настолько важно, есть у вас дети или нет, если вы кому-то передаете свою мудрость, то вы можете вполне быть духовным родителем или частично духовным родителем для кого-то там. Мы просто никогда не рассматривали, и не знаю, имеет ли смысл рассматривать более сложные случаи. Таким образом, родовая капсула может себя продвигать и, и позиционировать. Понимаете, фирма делает туалетную бумагу, но можно же ее продавать в магазине каком-то а можно ее продавать на космодром. вот. И это уже совершенно другой статус с той же туалетной бумагой. Поэтому тут вопрос, я не думаю, что стоит впадать в такие пессимистические как бы, акценты. На капсулу все равно нужно выходить для того, чтобы понять, почему судьба распорядилась так что нету детей, кроме одного варианта, когда человек осознанно не хотел иметь детей, а хотел отдать себя творчеству, например, какому-то. Поэтому, поэтому сейчас виталий секунду. Поэтому на капсулу имеет смысл выходить для другого совсем, чтобы у вас в этой реинкарнации появился мистический, оккультный опыт, по выходу на родовую капсулу и общению с силами. И при правильном подходе к этой родовой капсуле, если у вас будет возникать какой-то душевный, сердечный, эмоциональный контакт, к вам подведут такого ученика или ученицу, где вы сможете передать свои знания, душу, жизнь, судьбу. И у этого человека, кроме породу духовного родителя, еще будете вы. Роман, ситка совместного притягивания. То есть, э, Роман одно задание выполнял, но я тут увидел голос родовой капсулы в этом вопросе. Услышал удивительную вещь. Притягивали вдвоем супруга. Это мы, когда дом притягивали. Как вы вдвоем это делали, эту технику нужно же одно и то же представлять. Но ну, я написал, что смотря через какую чакру притягивать, но все совместные ритуалы с супругой или с любовницей, они проходят, как бы, ну, я извиняюсь, на тантрическом ложе. То есть с этого нужно начинать, потому что вся суть получения пиковой вот этой энергии резонанса, она очень сильно влияет на подачу запроса. И при правильном тантрическом подходе, я думаю, вы понимаю понимаете, о чем я говорю. Здравствуйте, Вера. Этот пик... Вот этого вот энергетического потенциала, он гораздо круче, даже чем когда 50 человек собрались в одном доме под Новый год и все пьют и загадывают желание. При правильном тантрическом подходе пара может загадать на пике вот экстаза гораздо с большим результатом, чем пьяная компания. Но тут, если начинать рассказывать, то мы не выберемся до Нового года, я имею в виду 2024, потому что тантра удивительная вещь такая, и начинать нужно с каких-то техник, а эти техники невозможно объяснять до тех пор, пока человек не пробил канал и не научился пробивать, потому что до этого тантрический вопрос не обсуждается. Дальше, Марго, ситха, понимание родовой капсулы и реинкарнации. Это я увидел то, что Маргарита писала, я увидел в этом вопрос. от: Если человек умирает и реинкарнирует, душа переходит в другое тело, как складывается капсула, если там нет душ, они реинкарнировали, что это за субстанции нашего духовного ведущего старшего? Спасибо. Как я это понимаю? Я это понимаю, что когда возникает вопрос у человека, он же откуда-то берется, и откуда берутся вопросы, интересы и мотивации. Это интереснейшая тема, когда-нибудь мы будем обсуждать, но в основном вы должны понимать, что когда вдруг у вас возникают какие-то Именно мотивации, нежелания, хочу, хочу эту машину, это платье, это кольцо, вот хочу, вот, вот, да, это совсем, это одно. А вот когда у вас возникает мотивация делать какие-то упражнения каждое утро, и никто палками вас не гонит, а вы мотивированы медитировать и практиковать. Кто-то в футбол пошел играть, а вы на лекцию пришли, понимаете, о чем я. Поэтому, когда такая мотивация есть, то это чаще всего родовая капсула вам эту мотивацию выстраивает, которую вы воспринимаете как свою. Поэтому раз возник у Маргариты этот вопрос, то я предполагаю с достаточно высокой степенью вероятности, что родовая капсула Маргариты пытается, Маргарите, не мне, показать, что вот, вот степень ваших интересов, вот посмотри, дорогая. Ну, я на «ты» никому не обращаюсь, но родовая капсула, Маргарита, имеет право. Вот. И, мар... И капсула говорит, дорогая, ну посмотри, ну вот же у тебя вопрос, вот смотри, что тебе интересно. Это значит, что вот тебе нужно пробовать с Муладхарой работать, и с реинкарнациями, и тогда ты сама разберешься, и у тебя появится эта ситха. То есть вот это мое восприятие, я вот так транслирую, перевожу, интерпретирую вопрос. Теперь по самому вопросу. Человек, вы пишете если человек умирает и реинкарнирует. Умирает тело, а душа реинкарнирует. Тело никуда не реинкарнирует. Душа, когда душа, она бесполая, она безликая, она безформенная и в ней нет личности. Личность в каждой реинкарнации формируется другая. То есть есть компьютерное железо, это душа, а есть набор компьютерных программ. И вот. Вы покупаете новый компьютер, и вы уже смотрите, что эти программы вам не нужны, вы уже новые. Вот новый компьютер – это как новая личность такая компьютерная. Понимаете, вот о чем я пытаюсь вам сказать. Поэтому родовая капсула она складывается из личностей тех, которые жили когда-то. Каждая из этих личностей имеет свой опыт. Вот весь этот опыт идет в родовую капсулу, идет в подсознание и находится в четвертом уровне подсознания. Сейчас даю ответы на вопросы, потом продолжаю. Наталья писала. Вопрос. Если ведущий у нулевого бабушка по линии отца, то может быть главные капсулы по линии матери? Нет, не может, Виталий. Там получается, что ваш духовный родитель – это дедушка или бабушка, один из четырех. Это первый. Дальше идет второй. это духовный родитель вашего духовного родителя, один из четырех. Потом третий – это духовный родитель, вот второго. Потом идет и так до шестого, то есть 12 поколений от вас, вы нулевой. И вот 12, 12 ваш предок – это ведущий родовой капсулы. Поэтому, когда кто-то проклинает кого-то до двенадцатого потомка, это означает, что когда этот двенадцатый потомок появится, то есть для вас ведущий капсулы шестой, а нулевой он как бы тоже через, то есть через поколение 6 шагов. И вот тогда это проклятие работает как? У родовой капсулы нет контакта со своим нулевыми. Как они не бьются, они не могут выполнить книгу судьбы. Этот нулевой предоставлен самому себе. Вот это вот и называется родовое проклятие. То есть род, это то же самое, вот я включил, а чата нету, и, и я не могу видеть, что вы пишете. Вот это то же самое, примерно, примерно так. Дайте тантру на третьем, на третий четвертый курс оставим. Но для этого нужно достаточно много всего выучить. Во-первых, нужно выучить все чакральное целительство, как я понимаю, чакральную блокировку. Нужно выучить все каналы между чакрами, которые создаются. И и, и дальше. Но суть тантры, собственно говоря, в одном, что э, если мы говорим, э, сахасрара чакра имеет тысячу лепестков, то почему такое большое количество поз? Потому что э, кажд, почему нужно эти позы все пробовать по очереди или как-то еще? Потому как, чтобы раскрыть женщину, нужна определенная последовательность смены вот этих вот позиций, которые в Камасутре определены. И там просто прописаны асаны. Вот нужен для тантра-йоги свой сидырский, который начнет придумывать и пробовать разные последовательности в тантрическом сексе. И суть этого тантрического секса именно в том, чтобы выкачивать, вот как в фильме «Формула любви выкачиваете золото», суть тантры – это выкачивать энергию, превращать вот эту вот связанную энергию сексуальности в свободную энергию. И при этом оба, когда получают вот это вот состояние, а когда оно получается пиковое одновременно – то вот на этом вот подъеме можно делать огромное количество различных ритуалов, манипуляций, операций, магии, волшебства, притягиваний и так далее. Но к этому же нужно еще прийти. Поэтому, если в простом варианте это все объяснять, то можно перебором, перебирая различные позы, к этому прийти. Все супружеские пары, которые... В молодом возрасте поженились они а в пожилом, и они это все пробовали, в итоге приходят к какой-то последовательности э, сексуального процесса. И эта последовательность достаточно редко меняется. Может быть, полпроцента пар супружеских или не супружеских экспериментируют в этой области. Но эксперименты достаточно редки. В основном, как только пара приходит к своей последовательности, где появляется вот этот пик, дальше никто уже никуда не идет, и многие не понимают, слушайте, вот мы вышли на первый уровень вот такого состояния, но есть же где-то и второй, почему бы его не поискать? Но, к сожалению, многие люди считают, что ладно, первого достигли, какой второй? Многие даже в голову не могут взять, что еще есть другой уровень достижения состояний в этой практике капсула молчит тянутся дети из чужих семей да, такое тоже может быть потому как если человек созрел то дети из чужих семей видят, о, вот это мой идеальный духовный родитель и как бы те все остаются но дети, которые у них есть потребность в духовном развитии, они каким-то непонятным чувством находят человека, который мог бы для них быть вот таким вот духовным родителем и, и тянутся. да. Это, это есть. Тут, Наталья, добрый вечер, Виталий, добрый вечер, Владимир, добрый вечер елена еще раз добрый вечер так э, выхожу в астрал мне не нравится мое тело если физ тело умрет то я в астрале что что-то я а я это ваша я в астрале тоже умрет нет атман не умирает атман это как раз вот та душа или пуруша которая остается и возвращается в свое исходное состояние в отрыве от личности. Умирают, умирают вот эти все программы, как бы которые нарастились, потому что социальная вот такая среда. Если физическое тело умирает, ваша душа забирает все авоськи свои осознанного опыта, и уходит туда то есть представьте себе семечко попадающая в почву вот это вот душа так двигается старая душа семечка побольше размером и там гораздо больше всех химических ингредиентов и аминокислот и оно растет по-другому вот каждый листочек наработанный опыт и когда дерево умирает то весь этот наработанный опыт он складывается куда-то там и вместе с душой уходит а все что неосознанно все придется заново нарабатывать здравствуйте у меня вопрос о бессмертии личности есть мнение что бессмертие личности происходит когда сознание соединяется с душой и тогда в следующих жизнях человек рождается осознанно да но насчет бессмертия личности, тут проблема в терминологии, потому что личность формируется в каждой реинкарнации заново. В зависимости от семьи, в зависимости от окружения, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе, вот это все формирует личность. Кто были ваши учителя, какие книги вы читали в детстве, слушали вы Высоцкого, или вы слушали Сюткина, вот это все влияет на формирование вашей личности. Каким бы вы ни были продвинутым, весь опыт, который личность собрала и осознала, это все идет, с душой уходит. И когда эта душа реинкарнирует заново, то вот весь этот опыт, он остается, то есть все эти программы есть, и когда попадается правильный учитель, то он эти программы каким-то образом инсталирует, когда разговаривает с вами о реинкарнациях, о чакрах, еще о чем-то, о таких оккультных вещах. И вдруг вы осознаете, что вы очень хорошо это все понимаете, что вам так это близко, что вы хотите это бесконечно слушать. Просто бесконечно, потому что это то, чем... Ваша душа в разных реинкарнациях, при разных личностях занималась несколько тысяч лет, но сама личность в новой реинкарнации будет другой, потому что можно родиться в будущем, можно родиться и в прошлом в Римской империи в какой-нибудь, в семье легионеров. Все зависит от того, что ваша душа желает нарабатывать. Поэтому и там будет формироваться новая личность. Но куда бы вас ни забросило в прошлое или в будущее, 31 июня, Великий Мерлин, э, все равно весь опыт наработанный остается. Поэтому говорить о бессмертии личности э, на нашем уровне как бы совершенно ну, не то, что бесполезно, но абсолютно нерентабельно, потому что новая реинкарнация, новые другие времена и будет формироваться другая личность в зависимости от ситуации. Поэтому бессмертие личности в том виде, в котором богатые люди пытаются этот вопрос раскручивать, что у них будет печень там искусственная и сердце, и они будут жить бесконечно и, а зачем им жить бесконечно, что больше денег себе? Нарабатывать, но мы еще к этому не пришли в нашей цивилизации Атлантида они жили 72 тысячи лет. Они к этому пришли что в какой-то момент начинаешь понимать, что у тебя уже столько денег, что хватит на 50 поколений, и нет смысла дальше высасывать эти копейки. Из, из народа, пусть они уже там съездят в отпуск хоть раз в жизни, и человек начинает заниматься духовными практиками. Из широко известных примеров это принц Шакьямуни, который бросил свое царство и должность наследного принца и пошел, все оставил и ушел медитировать. Поэтому как бы сознание, оно не соединяется с душой. Я очень извиняюсь, сознание дает путь к душе, сознание раскрывает все вот эти качества, и в итоге, когда человек приходит к душе, душа заполняет собой все, и сознание, оно как бы находится в подчиненном состоянии. Поэтому личность и восприятие своих прошлых реинкарнаций нужно, воспри... нужно понимать, а там много личностей, там целый хор на, на всю сцену размера. Телефон срезал мои слова. Если один характерник. Пытался после смерти выбить неопытную душу из тела и осознанно захватить чужое тело. Ладно. Елена, ну, во-первых, в целом ряде первоисточников, я вот не помню, это или Шива Самхита, или Калика Пурана, Вполне возможно, что это было при полном переводе хатха Йога Прадипики. потом его урезали, подсократили, особенно русский перевод, потому что это удивительно, читаешь хатха Йога Продипеку на английском, там больше, там больше сутр, чем в русском переводе. Это просто фантастика по, по воровству и советской цензуре. Ну, во-первых, вот это ситха, она прописана, что йоги могут на определенном уровне развития первое – выходить из собственного тела. Вот этот выход из собственного тела – это уже ситха, сама по себе видеть свое тело со стороны. Но в этом случае нужно, во-первых, достаточно большое количество энергии, во-второе, нужно расчистить тот выход, из физического тела он обычно так загроможден у меня в Нью-Джерси оказалось тут три одноклассника и вот к одной из этих одноклассниц я приезжаю и она пустые коробки там то что ей не нужно но мусор она выбрасывает а коробки открывает дверь в подвал и туда вбрасывает она туда дальше не заходит там черт ногу сломит вот это вот примерно то же самое, что происходит у многих людей в чакральной системе. Куча неосознанного опыта, как захламленная квартира, такой мебельный магазин, не пройти, не проехать, во время пожара не убежать. Вот это примерно. Поэтому, чтобы выходить из тела, нужно еще к этому прийти. Кстати, Ромен, который зав. кафедрой Медицинского института Алматы в своем реферате кандидатской диссертации, он описывал работу называется самовнушение книжка и там есть эксперименты когда студенты и аспиранты выходили из тела это получалось естественным результатом практики шавасаны мы все к этому никак не придем ну потому как я опасаюсь вы то там а я то здесь если что, тогда что мне нужно делать так я руками как-то вот смог а так куда лететь Поэтому захват чужого тела, он технически возможен, но нужно еще понимать такие вещи фантастические. Все йоги, которые, все вот эти ситхи, о которых мы с вами говорим, малые ситхи достижимы для всех, а серьезные ситхи, как выход из тела, они, они невозможны для человека, у которого одна чакра светлая. Другая чакра темная. Нужно выстроить свою чакральную систему. Нужно постепенно проходить все миры. Пока человек карму не почистил, никакой выход из тела он в принципе невозможен. Когда человек всего этого достигает, он к ахимсе, то есть к невреждению другим, настолько трепетно относится, что эти все разговоры, что кто-то занял, чужое тело. Это происходит тогда... Когда личность ваша же, это вы же, она каким-то образом просыпается и, и набирает энергию непонятно откуда и начинает как бы вместо вас пытаться хватануться за руль. Вот это то, что называется биполярный дизодер, биполярное расстройство. Ну и все остальные психиатрические заболевания и и депрессия, и, и шизофрения, это как раз оно. Поэтому, если кто-то завладел чужим телом, для этого нужно просто брать метлу и выбивать, потому что у вас есть тут что пожрать, и как только вы берете какой-то энергетичный продукт, ну, например, просто кусок мяса, вот, то у вас уже больше энергии, чем у любой вашей личности которая там где-то 300 лет назад жила, и она пытается выбить у вас руль. Если вы хотите посмотреть, как это происходит, то сериал называется «Сотня», на, он переведен на русский, на английском сериал называется «The Hundred, то есть «The H-E» и, и «Сотня» цифрами прописывается. И там, по-моему, в четвертом сезоне… Как раз когда вот на эту посвященную девочку маленькую, у которой черная кровь звездная, там вот тот один из руководителей кланов через посвящение, инициацию, потому что он есть в этой программе, которую им вставляли, он как раз борется за то, чтобы этим телом управлять, и потом он через компьютер каким-то образом захватывает тело другого, посвященного на санктуме, и становится им, и это как бы проблема для всех, но потом они все равно с ним справляются, они находят путь, как его нужно с ним разобраться. Поэтому идея о воровстве чужих тел – и в современной литературе ее поддерживал Роджер Железный в романе «Князь света», можете там почитать тоже. Но это связано с нарушением Ахимсы, это связано с нарушением Астеи. Все нарушения ведут к, кармическому, к кармическим последствиям, и любой адепт, который начинает это делать, он тут же попадает под кармический молот. А это означает что все его способности тут же срезаются и он отправляется в никуда то есть он становится таким вот слесарем васей который как бы все время говорит о каких-то высоких вещах а сам копается в мазуте и мазута это образ его жизни вот тут вот то, что я хочу вам торжественно сообщить, но ничего страшного, мы все как бы шли этим путем, и в какой-то момент, когда вы поймете, что без выполнения правил Ямы не может быть духовного развития, поэтому все эти люди, которые как-то вредят по астралу, если они вам лично вредят, вы их можете всех чикать совершенно замечательно открываете любую подростковую компьютерную игру выбираете там любое оружие какую-нибудь палку с кристаллом делаете эту палку для себя и начинаете через астрал рубать всех вот этих что-то не так если они вас побеждают кусок мяса стейка рубанули сами прижарили вы увидите насколько это эффективно. Есть и другие способы тоже, но я не хочу, потому что они не сильно поощряются общественной этикой. Вера, если у нулевого приемный родитель, может ли быть… Ребята, давайте вот сейчас остановитесь с вопросами, чтобы я текст лекционный же тоже прочел вам. То есть больше пока ничего не пишите, я скажу, когда писать. Если у нулевого приемный родитель, может ли духовным быть кто-то из его родителей? Может, может быть, конечно, если он действительно занимался с вами, нянчился, читал с вами книжки, обговаривал ситуации, разбирал кинофильмы э и душу вам всю свою передавал. Может. Я упражняясь, полетел по судьбе в направлении к рождению, пролетел через него, оказался в каком-то хозяйственно-инструментальном магазине, ну, как раз по моей работе. Ничего не понял, потом случайно узнал от матери, что кто-то из прапра имел хозлавку. Ну, вот это вот как раз оно… Но в действительности вот эту технологию, когда вы там летели, я объяснял на первом курсе она случайно попала, эта лекция записалась на первый, на канал первого курса. Я не знал, как перебросить, она там и осталась. Предназначалась для второго. Именно вот полет по своей судьбе для этого. Мы делали курсовой проект по судьбе как инструмент, чтобы его можно было использовать как инструмент. Вот таким образом, разгоняясь, как шавасани, можно попасть в прошлую жизнь. Елена, не нравится выходить из тела темно там, драки с соседями, секс без контроля, не люблю я эти выходы. Елена, вы понимаете… Янина, здравствуйте. Вы попадаете в то пространство астрала, которое вам когда-то кто-то навязал. То есть у вас вот такой опыт. Но есть достаточно чистые слои астрала, в которых интересно бывать. И секс там другой, и, и светло там, и никаких драк там нету. Поэтому йога – это контроль ума, и нужно в своей голове перестать драться с соседями и перестать мысленно развивать те ситуации, которые были. Но в действительности нужно просто чистить чакры, насыщать их энергией и, и пройти вот тем путем, что я пытаюсь вам преподавать. Он абсолютно безопасный и, и ведет именно в светлые пространства дальше наталья написала сейчас я чуть-чуть разберу вот пунктов 5 а потом мы опять продолжим по вашим вопросам ситха понимание сил и цивилизации то есть это я увидел в вопросе от натальи ситху понимание сил и цивилизации что ее родовая капсула или душа интересуется чтобы она то есть это я Наталье перевожу, что в действительности ее душа или родовая капсула хотела. А Наталья пишет вопрос. Вот когда мы даем запрос, кто это услышал? Шамбала, цивилизации, силы, стоящие за человеком. если запрос желанием к цивилизации конкретной, например, к Хатиде или к Атлантиде? Ну, Наталья, что я могу вам сказать? Еще раз. Самый правильный запрос, когда ваша душа именно хочет того же, что и вы, и ваша мотивация не навязана кем-то со стороны, а идет изнутри. Вот тогда этот запрос выполняется вашей же душой, когда вы что-то просите. Другой вариант. Этот запрос может исполняться вашей родовой капсулы. Как только ни та, ни другая сторона не хочет взять на себя ответственность за эту акцию. Если на вашем запросе есть какая-то энергия, то все представители, которые живут в Шамбале, в разных слоях, они говорят, о, смотри, вот тетка хочет и энергию дает. Они, Если они видят, что они кусочек могут исполнить, они тут же слизывают всю энергию, которая была на вашей, просьбе или запросе, и выполняют именно столько, сколько энергии вы туда вокруг накрутили. Поэтому люди говорят, вот, выполнилось на одну треть, и черти как. Ну, потому что вы обратились в ремонтную мастерскую, где механик с одной рукой, поэтому как сделал, так и сделал. В этом вся проблема Шамбалы. Смотрите мультик «Вовка в тридевятом царстве». Они начинают дровами месить и тесто рубить. А насчет других цивилизаций. Если запрос подхватывает Хатида, то сначала все выполняется, а потом вас возвращают обратно, потому что это не ваши ситки. Если вы попадаете к Атлантиде, то Атлантида нужно просить о путешествиях, о бизнесе автоматическом. Но Атлантида на просьбы реагирует достаточно проблемно. То есть только если вы Атлантиде нужны. Вот как Гвидон был нужен царевне Лебедь. Силы, стоящие за человеком. Вот эти вот все разговоры, силы, стоящие за человеком, э, нужно тут очень конкретно разбираться, что же за силы, стоящие за человеком. Если вы прошли первый мир, и у вас хороший контакт с родовой капсулой, и вы регулярненько подпитываете источник энергии вашей родовой капсулы, мы говорили в предыдущих лекциях, как вот родовая капсула – Имея вашу энергию, подпитку начинает как бы все ваши желания, которые они считают правильными, исполнять. Если вы прошли второй мир и какие-то профессии посчитали вас своими, стали за вашей спиной, вот тогда второй мир стал за вашей спиной. Вот это силы, которые стали за вами. Есть каждый мир, который вы проходите, вы можете просто как турист проехаться по Амстердаму и подышать марихуаной из чужих легких и посмотреть на эти шикарные каналы и так далее. Но Амстердам за вас не отвечает. А вот если вы что-то сделали для Амстердама, то тогда, если вам плохо, Амстердам может вступиться Если запрос с желанием конкретной цивилизации, не нужно просить у цивилизации ничего. Это мой опыт и мое пожелание к вам. Мастер и Маргарита, там есть такой текст. Никогда не просите ничего у тех, кто сильнее вас. Сами все предложат и сами все дадут. Почему-то мой бывший наставник никогда не рассказывал такую вещь, что девушка может признаться в любви, но никогда не предложит мужчине взять ее замуж. Она будет угрем извиваться, чтобы он так и сделал ей предложение. Но сама она этого делать не может. Ну, кроме одного случая, когда дама старшая, у нее куча денег за спиной, и она молодому парню говорит, слушай. Женись на мне, посмотри, я богатая, и да, я тебя старше, но я тебе машину куплю, и у тебя будет и это, и то. Все, что нужно, вот ты должен выполнять супружеский долг, исполняется впервые, да, и быть мне другом, товарищем, помогать мне в бизнесе по мере своих интеллектуальных и физических сил. Вот это единственный вариант. Все остальные силы... Вы должны с ними быть, как будто вы девушка. Понимаете, а только вы начинаете у них что-то просить, они вас начинают, извините, трахать. Ну, не в прямом смысле, а в переносном. И вам придется бегать по, всех, по всем их запросам дурацким, и они будут представителей засылать каких-то своих непонятно чем. Поэтому у цивилизации лучше ничего не просить. Когда вы будете готовы, они сами вам все предложат и сами вам все дадут. Нужно еще помнить, что у цивилизации у всех есть негативная часть, которая ведет к автоматизму, к чакральной блокировке, к энергии в неимоверных количествах. И очень маленькая, самая верхняя часть цивилизации, она позитивная, которая дает ситхи. Но ситхи она дает тем, кто выучил навыки, которые эта цивилизация демонстрирует. Идем дальше. Вера ситха создавать алтарь из всего. Это как я вижу. Я у себя, представителей стихий, стараюсь разных представить. Это идет про алтарь. Например, зерно в специальном мешочке, символ растения, роста, пробуждения. Металл монеты, ставлю цветы живые, иногда воду и свечи. Это такая обновляемая часть, чтобы энергия текла не застаивалась. Супер, я вам показала один алтарь. В действительности у меня алтарей много. У меня весь подвал завешен моими сертификатами, дипломами, медицинскими, всякими грамотами, там еще чем-то. Это тоже один из моих алтарей. Просто оно в подвале, потому что подвал это вот мое жизненное, ну, мое пространство такое. У меня есть мой офис-кабинет, где вы видели, стоит алтарь. Но книги – это тоже часть алтаря, это то, что я проходил в этой жизни. В офисе мой алтарь, вон висят все дипломы, там есть несколько видео на фоне дипломов, на канале, который на английском, я им не занимаюсь, потому что эти знания на английском некому транслировать. Я побывал в обществе оккультистов в США, я посмотрел на них, кто этим занимается, мне люди не понравились. Поэтому алтари могут быть разные, но в какой-то момент я вам покажу другой свой алтарь. У меня там тарелки висят с разными сказками, это мой алтарь цивилизации над камином. И еще есть один алтарь, тарелки из всех путешествий, потому что каждую тарелку я подключаю к энергии. Вот мы покупаем в последний день тарелку, пока мы там летим в самолете, я ее загружаю той энергией, или когда прилетаем, загружаю они все висят на стенках тарелки из путешествий еще один алтарь мы нашли там кто-то весь дом распродавал мы нашли две рапиры замечательные толедовские и из дерева сделанный щит с гербом я ту энергию снял спросил кто рисовал вышел прокачал вот теперь он у меня как бы там что-то охраняет, висит на входе над вторым этажом. Поэтому алтарь – это нечто большее, чем просто поставленные статуэтки. По алтарям мы еще будем разговаривать с вами, потому что каждое… не надо просто что-то покупать. Все вот эти части алтаря, статуэтки, камни, они должны иметь свою историю. То есть вы должны их где-то или найти, или там выкупить у кого-то, торговаться там с ними, вести их. То есть, и каждую часть алтаря нужно подключать. И вот когда вы это делаете, у вас появляются вот эти вот нейронные связи по пространствам. То есть, я когда снимал, я перед этим полтора часа сидел с этим алтарем, снимал все энергии, переставлял их. Потому что иначе получается этот алтарь э, через видео можно с него там энергии качать, а у меня тут цель другая с этим алтарем. Зачем разбазаривать это все? Поэтому вот я все это снял, потом опять заново после съемки туда накидал, но это уже как бы другой алтарь получается. Но каждая статуэточка и каждая и там нагромождение всего, там еще будут вопросы по алтарям, я буду освещать. Теперь, а еще, извините. Путь к созданию Архангел Михаил. Да, у меня там Архангел Михаил. Это замечательная, удивительная копия. К сожалению, это не дерево и не бронза. Это то, что называется Raisin. То есть это материал, который на 3D принтере можно сделать что угодно, но качество просто великолепное. Иконы, статуэтки из разных религий, будут ли они конфликтовать и противоречить друг другу? Ну, во-первых, я их с друг другом знакомлю, как бы, но, честно, я вам скажу это, вы их видите в этом пространстве друг рядом с другом. Они не видят себя друг рядом с другом. Дело в том, что все вот эти статуэтки или иконы должны быть подключены к чему-то более высокому. Это не просто кусок дерева или кусок металла, алтарь. Это, это подключение, которое должно регулярно накачивать, работать, создавать какую-то ауру, такую неповторимую и так далее. Поэтому, если у вас на алтаре и Будда, и Богородица, и там Ганеша, и Тара, когда вы по одному предмету находите, вставляете в алтарь, то вы какой-то новый предмет, и вы видите, что оно не становится, нужно все переставлять. Вот как мебель женщины переставляют в квартире. Им нужно, чтобы четыре здоровенных парня стояли вот тут и молчали. И как она укажет, переставляли. И пока она 40 раз не переставит, а потом вернет, как было, вот она увидела, что это самый лучший вариант. Вот то же самое, вы переставляете все у тебя на алтаре, пока этот алтарь не начинает работать. Чтобы вы это все увидели, вы тренируетесь, вот как на первом курсе, вы смотрите на свой палец, когда вы пытаетесь веять ауру вокруг ладони, вокруг луны. Вот то же самое, ваш алтарь после этого начинает светиться. Конфликтовать они не будут, потому что каждая икона или статуэтка подключена к чему-то. Не будет ли это воспринято религиозными эгрегорами как служба и вашим, и нашим? Вы понимаете, религиозные эгрегора и люди – это две большие разницы. Люди, которые слушат, служат этим религиозным эгрегорам, они на многие вещи закрывают глаза, потому что у них двойной стандарт восприятии и в декларировании. Это как депутаты, которые говорят, что все платили налоги, но они освобождены. Вот то же самое с религиозными служителями. Ну, возьмите, ну, самое близкое, христианство, возьмите. Иисус Христос по рождению кто был, понимаете, а, а религия христианская – она как бы против, но тем не менее, главный Бог кто? И вот, ну, я ничего не хочу сказать, и у меня нет никаких предубеждений, но нужно понимать вот эти все нестыковки. Не говоря уже о том, что Иисус Христос, Он говорил всю ту же самую и Ахимсу, и Сатью, и Астею о том, что правда она... Должна благодать нести, понимаете? А что мы видим на протяжении всего христианства, эти христовые походы, когда вырубались люди, просто геноцид был какой-то тотальный. Ради чего? Они 12 раз или там шли воевать, гроб Господень, вернуть обратно из Иерусалима. А что возвращали? Они гроб тащили? Крестоносцы? Да никто не тащил этот гроб, они все это там оставляли. Они золото тащили назад. И вот это вот двойной стандарт, потому что одно дело на показуху, понимаете, а другое дело – это чем Ватикан занимается. Ватикан занимается разведкой, но при этом храм Святого Петра просто поражает воображение. Просто, это, это фантастика какая-то. Какой алтарь? Поэтому эгрегора религиозные никаких претензий вам не предъявят. А вот представители этих эгрегоров, если посетят ваш дом, то предъявят. Это то же самое, как бандиты носили раньше золотые кресты такие килограммовые, но к христианству никакого отношения не имели. Это то же самое. Это то же самое, когда поп какого-то неимоверного размера говорит что нужно поститься вот и он и нужно поститься девятый день а у самого жирные губы от свинины ну или вот примерно так это это же тоже самое то есть это двойной стандарт а, но у самих эгрегоров они же понимают отец был иосиф у христа и мать тоже была совсем не христианкой вот это вот, эти все вещи нужно как бы понимать. И этот двойной стандарт, ну, ну проблема с двойным стандартом, что у религиозных властей, что у правителей. Кстати, в мусульманстве гораздо меньше двойных стандартов, но там же отношение к женщине это просто караул, домострой какой-то. Поэтому лучше делать алтари смешанных религий или нет, это все зависит от вас. То, в чем вы сильны, то, что вам дает силу, вот то и нужно делать. Наталья, извините, если я перегнул палку и как-то задел ваши религиозные чувства. Я понимаю это все, но и вы меня тоже поймите. Я столько лет это, это преподаю, и в индуизме полно двойственности тоже не только в христианстве, а католицизм, а там что, да, Та, ну, а если говорить, э, сравнивать политику США и России, то Панаму, что было с Панамой, сначала с Нартьегой дружили, а потом вдруг сказали, что он наркоторговец, и его тут же истребили, и в Панаму влезли, просто захватили и с бен ладаном я я просто боюсь начинать youtube меня уже блокировал за это за все но понимаете двойные стандарты и дальше вера по ситхи увидеть своего шимоду это то что я вижу ситха увидеть своего шимоду посмотреть на свое отражение в воде встретить себя но это больше видно Информация о прохождении зеркала навеяла. Накануне просмотра кастинга стихи Маргариты вдохновили. Да, стихотворение, все хорошо, замечательно, вы написали. Вера, все здорово, это, это уже намного лучше, чем было раньше. Так, но вы сильно много вложили разных пунктов, желательно... Один пункт обыграть многократно в его развитии. Марго в Шавасане просила показать ситху, показали реинкарнацию. Ну и дальше вы пишете «Я гробовщик на телегах по наезженной дороге». Вот тут нужно остановиться. Шавасани попросили вы показать ситху, а вам показали реинкарнацию. Ну дальше вы же живете… В другой стране пытайтесь перевести то, что вам сказали, учитывая идиоматические выражения. Вы просили ситку показать, вам показали реинкарнацию, но в этом же весь язык судьбы. Это значит с высокой степенью вероятности, что вам пытаются показать, что у вас уже есть все данные, чтобы вы начинали смотреть свои реинкарнации. Технология на канале первого курса есть сейчас я еще один читаю тут и перехожу к чату роман ситха интерпретации полученных ответов это я так вижу роман пишет насчет задания и ответа от души и ведущего ответ души делай быстро делай четко не раздумывай ты долго так замечательно какая ситха какой цивилизации это Времени не тратя, то есть не откладывая на год. Ответ духовного родителя. Деньги быстро получать, сколько нужно их качать. А потом уже, когда шел по улице, прилетел ответ. Вот это как раз оно: что задумал, исполняй, Ситху Дадона подтверждай. Только не Дадона, а Гведона. Это ж Гведон, что задумал, исполняй. А с Дадоном другая была история. Он же наносил обиды смело. Тут точность важна. Я понимаю, что телефон телефоном, кнопки маленькие, пальцы больше. Но я в этом вижу, что вам показывают необходимость приобретать ситху получения ответа. Вера пишет, извиняюсь, у меня другая ситха была обозначена, бескорыстие, я же уже по ней проговорил, по этой ситхе корыстия я вначале давал ответ. В любой новой организации выстраиваю людей, а если заболеваю, вся контора рушится. Елена, но учитывая ваши астральные наработки, вполне вероятно, что это и случается. Но если вы выстраиваете людей, то нужно понимать свою чакральную ориентацию и дальше действовать по ней. В крестовый поход можно отправить глупых конкурентов. Почему? Это достаточно интересно. Ну, можно и отправить. Христос – это титул, а имя его другое. Ну, конечно, имя у него другое, мы же все получаем имя при рождении, одно по паспорту, а мама вас называет по-другому, а дедушка с бабушкой по-третьему, потом вы замуж выходите, вас называют киска или рыбка. Да, Гвидона, я понял. Наверное, опять опоздала, пересмотрю, спасибо, замечательно. Хорошо, время подходит к концу. Все ваши попытки выйти в шавасане на опыт получения от души чего-то и от вашей родовой капсулы он будет наращиваться. Вот вы сделали один раз, второй раз, третий. Не забывайте про эту технологию и пробуйте периодически, эпизодически. Потому что именно повторение создает нейронные связи, а не беспорядочное тыканье то в одну практику, то в другую. Еще ошибка некоторых, не будем указывать пальцами, вы пытаетесь концентрироваться на своем вопросе. Но когда силам, то есть душе или родовой капсуле, но когда вы уже задали вопрос, Дальше нужно очистить всю голову и превратиться в слушающего такого вот старикашечку, как в фильме там 18 века, когда он в оперу пришел, такую трубку достает и пытается услышать что-то там. Все понимают, что ничего, ни черта он там не слышит, но он из себя изображает, потому что надо же в оперу как-то прийти. Хорошо, я так понимаю, что раз только один человек написал, и кто-то еще писал чуть-чуть, это замечательная медитация. Если вы прочли иллюзии баха, я пытаюсь вам дать задел на: Ну, я не знаю, наверное, никто. Эту книжку в глаза никогда не видел, но это мое первое вот такое издание. Я пытался создать такой справочник миссии в каких-то 90-х годах. И э, тут законы Иродиарда Киплинга и Ричарда Баха. И вот получается я открываю... Те законы Ричарда Баха, которые я выписывал еще там в каком-то затертом году. Эта книжечка вышла в сами издате там до еще до того, как Академия йоги в Харькове и в Москве была, то есть до 89-го года. Тут уже все выцвело, еле-еле видно. Вот первый вопрос, который я для себя выписал из справочника Мессии Ричарда Баха Абсолюту, не надо, чтобы я рассказывал всем, как устроен мир. И это просто фантастика. Вот я это когда-то издал, и вот начинается мой конспект законов иллюзии Ричарда Баха вот с этой фразы. Но при этом у меня есть силы, которые пройдены, выстраданы, достигнута какая-то между ними договоренность, есть канал, потому что меня просто прет, когда все это я вам делаю, причем не тогда, когда прямой эфир на прямом эфире я устаю как бы достаточно. А вот когда я записываю сам без вас, то у меня просто идет такой поток мощнейший, который и оживляет и лечит и если бы этот поток приходил после того как, уже ролик вышел тогда понятно откуда энергия а так он идет когда я его создаю то есть это поток творчества это поток от тех сил которые хотят чтобы эта информация вышла если сравнивать получается что ричард бах прописал вот этот вот закон что абсолюту не надо чтобы ты рассказывал всем как устроен этот мир вот это то, что дали Ричарду Баху, когда он писал свои иллюзии. И это как бы достаточно интересно. Ну, мне интересно, какие, какие бы вы могли найти законы Ричарда Баха в иллюзиях, потому что там тоже жирным все выделено. Ладно, все мои ответы опять не читали. Ладно, ну ну я извиняюсь вы понимаете у меня два источника первая часть мне youtube все комментарии присылает в e-mail каждый комментарий отдельно все комментарии где просто спасибо я их я их не стираю потому что это из имейла e ссылка на канал и на видео и когда эти ссылки в емейлах e дело там складываются то они тоже через какое-то время как-то ранжируются потому что это ссылки поэтому все э, люди для кого эти ссылки важны они в каждом своем емейле e там идет ссылка на их э, веб-сайт но сейчас э, интересно что Microsoft, Билл Гейтс и компания его индусов, они в бинге создали совершенно новый поисковик, который должен быть намного быстрее. Они хотят убрать все фальшивые сайты, которые просто копируют друг у друга информацию. И этот новый бинг, он должен работать совершенно по-другому. Они вообще не будут давать ссылок ни на что. Они будут все обрабатывать на всех сайтах. Эту информацию проверять, это будет делать искусственный интеллект, и вы пишете, как заработать деньги на э, автоматической сварке там, под каким-то шлаком да или чем-то еще в, угле, в углероде. И вам тут же выдается ответ без ссылок на какие-то сайты. То есть этот бинг будет работать, поэтому я не знаю, как люди, которые Search Engine Optimization будут справляться с этим бингом. Сейчас, правда, мало кто пользуется бингом, больше Google, но это интересная часть, потому что по шестой цивилизации Microsoft сейчас и его бинг это интернет Microsoft, пытается отъесть кусок от Google и пытается отъесть кусок от других огромных бизнесов которые тоже работают на интернет-пространстве Для меня это интересно не как компьютерная технология, а как реализация шестой цивилизации Лана все что вы написали ну вот последнее вот это видео выйдет скопируйте и пришлите пожалуйста еще раз я очень извиняюсь но а второе я читаю, ну, видимо, меня как-то не, не проняло, или как-то я что-то не замечаю. Вот Все, что я себе подготовил, я не видел ваши комментарии. Ну. Елена, методички будете издавать? Так как же мне их издавать, когда, во-первых, в Украине война, а типография там ну типография готова печатать хоть сегодня вот у россии свифт не работает и поэтому каким образом с оплата это все переводить и в плане почты из америки ничего нельзя отправить и целое дело то есть России сейчас я понимаю что вы как бы в войне не виноваты в этой лично вы но Сейчас проблемно, то есть должна закончиться война, это раз. Второе, должны измениться отношения в мире. И если кому-то кажется, что это война между Россией и Украиной, или там, ну я не буду углубляться, нет, эта война идет по всей планете и затрагивает она абсолютно все страны, может кроме какую-то каких-то африканских стран не затрагивает это все или латиноамериканских но я вам скажу честно что затрагивает всех хоть венесуэлу там и юар все оказались в этом как-то задействованы поэтому если это еще не мировая война то задействованы абсолютно все если даже уже швейцария которая всегда была нейтральной во вторую мировую войну она содержала свой нейтралитет то сейчас они начинают высказывать свое мнение совсем не нейтральное уже поэтому тут сложности и пока это все не закончится пока они там все не поделят и между собой вопросы не порешают народу хорошо не станет то есть сейчас это большая проблема с этой дурацкой совершенно ситуацией войны за ресурсы Методички поэтому сейчас издавать не будем. Три книжки было издано, 400-420 страниц и 800. Ну, кому-то удалось купить, кому-то нет. Но как только вся эта заваруха закончится, то все будем издавать. Встреча с Шимодой уже является частью судьбы. События появляются, потому что ты их туда притянул. Да, да это по ричарду баху по иллюзиям все события в нашей жизни появляются потому что мы их притягиваем и мы их притягиваем всем мы их притягиваем и эмоциями и и своим отношениям и есть неимоверное количество способов притягивания в нашу судьбу чего-то но Самые правильные способы притягивать через душу, через родовую капсулу и через те силы, через которые вы шли по пути. Вот в этом весь грандиозный секрет всех времен и народов, потому что люди многие не хотят идти через силы. Они считают, что они самые умные. И эта дурацкая идея, что человек венец творения, это глупость неимоверная, потому что над нами еще столько же ступенек разумной жизни, сколько и под нами. Другое дело, что эта разумная жизнь им абсолютно пополам, чем мы тут занимаемся на этой планете. И они свое собирают, то, что им нужно, но лезть не хотят. Они понимают, что мы очень молоды, как цивилизация, и они понимают, что мы не хотим поддерживать свою же собственную общепланетарную историю, что все данные о том, что было до Всемирного потопа, они тщательно вылезаны и вышкреблены отовсюду, и там только в библиотеке в Ватикане, еще там библиотека Конгресса США и где-то осталось в Китае, потому что почему они в Тибет поперлись, китайцы, и забрали все, что они… В Тибет – беднейшая страна, все, что они забрали из Тибета, это была библиотека на глиняных табличках, которые неимоверно трудно и огромные деньги стоило вывести, потому что с вертолетами не долетают туда и нужно это все шерпами было сносить шерпы тибетские которые бегают по горам как горные козы если вы видели горных коз на горах на горах когда-то они не хотели это все выносить и пришлось нанимать других людей альпинистов каких-то а там воздух разряженный ну это были проблемы у всех но тем не менее китай вывез всю тибетскую библиотеку. А тибетская библиотека, она была сделана на глиняных табличках. Они понимали, нужно что-то, что коррозии не поддается и сохранится на тысячелетия. И самый, оказывается, правильный материал ⁇ это камень. Никто не высекал на камнях, технология была другая. Все знали, что камни и скалы плавятся в вулканах, поэтому был вопрос температуры, то есть лазерной индустрии. И поэтому все глиняные таблички были сделаны по всем отраслям знаний до Всемирного потопа, то, что они успели сделать. И это все закинули на самую высокую гору на Тибет. Вот китайцы все эти знания вывозили. И получается, что у трех стран есть ну, четвертая Англия. И очень интересная часть попала к Израилю о том, как делать деньги. Вот самое главное. Да? Поэтому вот это знание, оно есть в Ватикане, оно есть в Пекине где-то у китайцев, оно есть в Лондоне и в библиотеке Конгресса США. Наталья, не может вместо души ответ подсунуть кто-то другой из астрала? Если вы спрашиваете из сердечной чакры, то в этой же сердечной чакре душа и находится, и кто-то другой ответ не подставит. А вот если вы туда обращаетесь, тогда, да, конечно, все кто, все силы, которые на вас настроены, цивилизационные, религиозные, еще какие-то другие, могут подсовывать вам ответы. В Шавасане мы говорили о том, чтобы вы солнечный свет попробовали или лунный, что вам пойдет, осветили анахату чакру, а из нее и задавали. Африку уже задействовали по полной. Ну, Виталий, я новости не смотрю вообще, потому что я считаю, как профессор Преображенский. Новости большевиков мешают пищеварению. Ну, я, конечно, в курсе, что там происходит в Украине. Я смотрю обе стороны, и ту, и другую. И, и я понимаю, что чистой правды нет ни там и там, а утаивание информации идет неимоверное. Я смотрю американские новости и английские, при этом они менее искажены, но тоже искажения грандиозные. Редко члены одной семьи э, проявляются под одной крышей. Да, вот это вот Шимода имел в виду духовную семью. С Шимодой было э, в два раза интереснее, он учил меня постоянно выбивал из равновесия ну шимода как не такой но вам видится так ладно между шимодом и дональдом есть некий договор да потому что это две личности одна личность это наставник, а вторая личность то что живет в социуме но они прекрасно уживаются друг с другом потому что это очень выгодно все адепты это делают они искусственно разделяют свою личность на две составляющие, потому что иначе этот социум просто не переварить. «Река освободит нас и поднимет вверх, если мы отцепимся от камней». Это замечательная притча про пузыри существа, которые жили на дне реки. Это как раз оно. Но отцепиться, вылезти из своего болота очень трудно. В Швейцарии, это уже шестая цивилизация, Елена, шестая цивилизация во всех странах, включая африканские в самых далеких племенах. Шестая цивилизация – это заблокированное сердце и очень мощный интеллект. Шестая цивилизация – это программирование не только машин, но и программирование людей. Шестая цивилизация – это воздействие на погоду с целью изменения закручивание ураганов это как раз оно зачем высокие люди носили длинные шляпы и жили рядом с карликами вы имеете в виду о золотой шляпе которая находится в лувре это золотая шляпа там ее копия и там написано что это копия а в музее в лондоне я там не был но мне прислали фотографию вот такая длиннючая Золотая шляпа, как в фильме «Священная гора». Там у главного персонажа, там вот такая вот интересная длинная шляпа. И эта же длинная шляпа была у Карлоса Кастанеды, когда он учился в Соединенных Штатах на антрополога и в ней фотографировался. А зачем они носили длинные шляпы? Потому что это была подключка к космосу. У меня тоже есть своя такая длинная шляпа, только я для этого использую, у меня есть такой зеленый столб, лингамент. Роман. Ходит по интернету теория, что к землетрясению приложил руку человек, планомерно популяцию уменьшают. Конспиративные теории бывают двух видов. Что нужно видеть сквозь любую конспиративную теорию? Нужно смотреть, кому это выгодно и кто эту теорию конспиративную насаждает. Например, самая четко насаждаемая теория, что землетрясение это какое-то наказание. И из какой же книги, блин, эта информация взята? что землетрясение – это какое-то наказание. Это, ну, э, не пытайтесь, но ну, может, кто-то и знает. Это все из Ветхого Завета. Когда Моисею уводил евреев из Египта, то за какие-то проступки египетского фараона были насланы какое-то количество проклятий. Там жабы, там что-то еще, кровь шла и так далее, младенцы умирали. И вот именно это, кстати, и создало определенное отношение ко всей нации, как о людях, которые владеют какими-то магическими инструментами, и поэтому лучше их всех уничтожать по-быстренькому, потому что если их соберется много, то они эти магические инструменты смогут все объединить. Вот такой вот страх. Что непонятно, то страшно. Вот можно сразу сказать, что у замечательного товарища Моисеева, Моисея с уважением, да, у него не было шестой цивилизации, иначе бы он эти последствия о ненависти многовековой ко всему народу не создавал бы саму ситуацию. Потому что ну проклял втихаря, и сиди тихо, но он же это все прописал, и в Ветхом Завете прописал, как вот его проклятие реализовалось на всем государстве фараонов и Египта. И в итоге он создал вот этим вот не, сам, не сами магическими действиями, а вот в книжке то, что он написал. Поэтому, получается, эти все вещи нужно видеть. Но это я уже, да, извините, совсем не туда, но это подходит э, к теме ситхи. И это, эта тема неимоверно интересная. Медитация с Дональдом Шимодой остается. Читайте иллюзии Ричарда Баха. Э, и давайте в следующий раз, на следующую пятницу, готовьте вопросы по иллюзиям. По иллюзиям ричарда баха а как же умершая личность получает кусок энергии все это последний вопрос как же умершая личность получает кусок энергии и вырывает рулю человека у которого вдруг после этого начинается какое-то психиатрическое расстройство ведь у первого мира мало энергии это получается потому, что это не из первого мира. Эта личность, она находится у человека в четвертом уровне подсознания. А есть люди, которые все время лезут в свое подсознание. Эмиль Кюэ объяснял, как лезть в свое подсознание с целью укрепления своего здоровья. Но он-то был доктор-психиатр, он очень точно знал, как нужно это делать. А многие люди лезут, и в итоге они открывают каналы, которые должны быть перекрыты. То же самое, как вставки на чакрах, для большинства людей это благо, это не отрицательная часть. Они начинают мешать, когда человек духовно двигается, и нужно всю чакру заполнять энергией. А эти вставки не дают заполнять энергией. И таких специалистов ставить вставки было раньше полным-полно. Посмотрите, все политические партии, они на этом построены, и многие религиозные группы, там есть вот такая чистая часть, и вот столько вот этой грязи, которую нужно давно уже вычищать. Умершая личность получает кусок энергии именно потому, что человек, Старается показать себя в обществе, что он другой, а на самом деле внутри он совсем не такой, как он себя пытается показать. И поэтому человек как бы всю энергию, которая через него идет, делит на две части. И с этого все и начинается. А это все происходит, когда родители наказывали фрагментарно, когда попался. И поэтому у человека возникает не улучшить себя, чтобы не совершать проступков, а главное не попадаться. И таким образом у него получается двойственность. Но есть и другие варианты. Поэтому каждый подпитывает своих демонов. И поэтому вся загадка буддизма состоит в том, чтобы не подпитывать свой страх, не подпитывать свою зависть, не подпитывать свою ревность. Люди сами себя накручивают, и в этом колоссальная проблема. Ну, Вера, вы ошиблись, нет вопросов, ошибка, ошибка. То есть Ричард и Дональд, они как бы разные. Ричард своеобразный, и Ричард Бак себя больше показывает, когда вы начинаете читать третий роман «Единственное» где он описывает свои проблемы с семейной жизнью с Лесли, и они в итоге развелись. Ричард Бах всю жизнь шел к тому, чтобы купить себе остров. Это удивительная мечта, которая у кого-то в голове засела, и у Ричарда Баха тоже. И когда он купил остров, то он считал, что вот дальше он еще более значимые вещи напишет. А получилось, что он написал «Чайку», получил за нее все премии литературные, которые можно было получить. Потом он написал «Иллюзии», а вот дальше литературное сообщество «Иллюзии» не признало вообще, потому что они ужаснулись от того, что он написал. И после «Вершины иллюзии» Ричард Бах покатился вниз про хорьков там или что там еще. Но Лесли... Лесли Бах и его роман «Единственное», он было уже там, прямо между строк читалось, как ему с ней тяжело, а ей вместе с ним, потому что не хотела она остров. Ну, не хотела, она хотела в обществе жить, принимать аплодисменты и давать интервью о том, как она живет с гением Ричардом Бахом, автором «Чайки», но не автором «Иллюзий». Потому что это же все шло через Ричарда Баха, а он на самом деле вот весь свой талант убил в семейной драме. И в итоге они так и развелись, она у него отсуживала там что-то. Но это уже гнусности, которые часто случаются. Наталья, есть ли способы запретить это вмешательство, чтобы человек пришел в себя, чтобы чужая личность перестала рулить и перекрыть доступ этой умершей личности к энергии, чтобы человек пришел в себя? Да, конечно, в этом же и суть пяти правил ямы. То есть, когда вы начинаете их соблюдать, то у вас... Энергия становится единая, это первое. А второе, как в стихотворении у Киплинга, умей принудить нервы, сердце, тело, тебе служить, когда в твоей груди все пусто, все сгорело, и только воля говорит, иди. И вот в этом стихотворении Киплинга, которое не называется «Посвящение сыну», как кто-то там перевел, на английском языке это стихотворение называется «If». То есть если, собственно говоря, самый простой способ с утра встать, солнышко взять свое сознание и открутить 12 колес Сурина на маскар, и это солнце пройдет по всем каналам, все повыстраивает без вашего участия и перекроет все ненужные выходы. Неизвестные пещеры должны быть заблокированы. Длинная шляпа увеличивает резонансное окно? Конечно. Самое главное не только внешний вид длинной шляпы, а самое главное, что же там внутри. Почитайте пояс невесомости, который был у князя света Сидхарты. В романе Роджера Железного князь Света. Вот то же самое. Это длинная золотая шляпа, она же была суперпроводником. <связывая> В этом же был весь смысл. Ребята, спасибо большое, счастья вам. Спасибо, что вы пришли. Я думаю, мы уже будем заканчивать эту тему о невидимых механизмах судьбы. Так что я думаю, еще, может, пару лекций мы закончим. На следующей неделе то же самое мы с вами делаем. Среда и пятница, 13.00 по Нью-Йорку. Спасибо большое. Счастья вам.